Они а не, не разогреть ли нам чили пасту? Чили паста это говорится. Остров вкусно. Остров вкусно. Чили пасту. А? Остров вкусно. Ну, нет, ну что это? ну, нет, ну что это? Солнечник. Ну, нет, ну что это? Да, ну, Остров вкусно. Ну, нет, ну что это? Да, Чили паста. Да, ну, нет, ну что это? Да, ну, Остров вкусно. Чили паста. У 난, Чили паста. Ну нет, ну не что, это? что вы можете сказать относительно проекта черепаста и вашего в нем участия? А это фильма фильме съемка черепаста. Это волшебство. Три, два, один, дубль. Черепаста это волшебство. А почему вы. Почему вы любите черепасту? А как не любить? Ну почему это Как это? не любить? Мы вы любим, вы, вы, любим вы своих... все говорите, вкусно, мы, любим своих... вкусно. мы Вкусно, вкусно. Почему вкусно? Мы любим своих родственников. Почему? Правильно, вкусно? мы любим своих детей. Чилипа... Чилипаста тот тоже натуральный продукт, который не может отдаляться от нашего тела. А сколько черепасты вы можете съесть вот в день? Я бесконечно готов есть чилипасту. Вы бесконечно готовы есть чилипасту? Конечно. Раз попробовал чилипасту, как говорится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 Как вам паста? Пробирает. Чили паста. Чили паста. Души всех.